Сегодня, 23 декабря 2022 года, закончил свою программу повышения эффективности личности господин Димичеви Вячеслав. И давайте его поздравим. Благодарю. В честность это ваша. Это, это мое. Чем хотите поделиться, что было? Аэ... В процессе? В процессе, учитывая, что я пришел с определенным каким-то знанием по э, этике, а -а -а. Да, которую как бы, промовирую, о которой говорю. Это связано с моей профессией, У -у -у. с коллегами, с клиентами. А и когда я пришел к вам на этот курс, конечно, я пришел за другим, но сложилось так, что пришлось мне пройти сначала курс по целостности и честности, У -у -у. И, в, в котором я узнал о себе многое узнал об ответственности узнал о таких моментах что в жизни могут поступать люди тем или иным образом начиная конечно с самого себя потому что когда ты изучишь самого себя ну это всю жизнь нужно учить конечно то ты сможешь познать отношения к миру мира к тебе. Потому uh -huh. что пока ты не разберешься в самом себе, не найдешь вот эти точки соприкосновения в твоих действиях, бездействиях, никогда не сможешь получить ответы, почему мир каким-то или другим образом относится к тебе. Хорошо. А что вы заметили поменялось в вашей жизни? <минтересно> То, что <минтересно> можете сказать. Да. Поменялось ну, вот мое ну, это отношение к людям, ушло такое вот понимаете не то что преследование а постоянно какие-то мысли меня преследовали что вот что-то вот люди как-то ко мне относятся тем или другим образом или у меня начиналось какая-то вот проявление какой-то агрессии что ли или вот каком-то обвинение этих людей какие-то обиды Но потом это все как-то Просто-напросто исчезло. Uh -huh. Я понял, что я сам себе ставлю эти все преграды, <свят> я сам себе что-то придумываю. И когда это осознаешь, что сразу меняется это все отношение к тебе самому. Это одно из таких. Вот. Ну и, соответственно, твои действия, которые могут причинить... Я все равно придерживаюсь этого принципа, некоторые... вот по жизни я встречал людей, задавал им такой вопрос, я говорю, я вот на таком курсе, там, вот это вот ты знаешь, вот это все-таки работает. это Некоторые говорят, да не обращай ты на это внимание относись проще, делай, делаешь у делаешь, ничего из этого не будет, это главное твое отношение. Ну я понимаю, но у меня наверное сложилось вот таким образом, что... Слава Богу, что я все-таки еще раз убедился, что это все работает и механизм Бомеранга и всего остального, он есть. Его будет отсутствие только после того, когда ты начнешь более праведно видеть эту жизнь относиться к ней с благодарностью и идти вперед. Я вас поздравляю еще раз. Да, с завершением программы целостности и честности да, и желая, чтобы у вас в жизни э, ваше окружение всегда было целостным и честным. Дай бог. Целостная роля.